Здравствуйте, уважаемый зритель! Вас приветствует Угольников Сергей, автор блога «Создай сайт для бизнеса». В этом видео я хочу вам рассказать о, о том, как можно попробовать себя в инфобизнесе и начать зарабатывать, продвигая различные партнерские программы. Для того, чтобы зарабатывать в партнерских программах, не обязательно иметь продукт, иметь подписную базу. Есть отличное решение. Перейдите по ссылке и Посмотрите семиминутное видео, из которого вы узнаете, как можно зарабатывать в партнерках, продвигая их в Яндекс Директ, Google AdWord или применяя рекламные инструменты социальной сети ВКонтакте, а также как продвигать партнерки через Твиттер. Это очень сильное обучение для новичков инфобизнеса у которых нет своих товаров и нет своих читателей рассылки. Действуйте сейчас, переходите по ссылке, смотрите данное видео. Спасибо за внимание. С вами был Угольников Сергей, автор блога «Создай сайт для бизнеса».